Здравствуйте! С Вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас очередной популярный набор. Это набор от компании Hyundai K98. Состоит набор из 98 предметов. Компания Hyundai выпускает, кроме автомобилей, также автоаксессуары компрессоры, и также идет инструмент. Инструмент высокого качества, профессиональный, имеет положительные отзывы. Сейчас покажу вам по комплектации набора K98. Поставляется в картонной упаковке, то есть качественная очень полиграфия, и написано у нас, вылоку за лицензию Hyundai Corporation. изготавливается сделано в Тайване. Вот такой набор. Очень удачная комплектация данного набора. Практически все есть в комплекте. Два рабочих квадрата. 1,2 и 1,4. Трещотки на 72 зуба. Имеют реверс. Быстрый сброс. Рукоятка обрезиненная. То есть поближе. Трещотки можно разбирать. Включаются винты. Вот сверху и два снизу. Трещотки, кстати, в хендайских наборах высокого качества и когда прощелкивать, практически не слышно щелчков. То есть очень плавная трещотка. И трещотка также на 72 зуба, под квадрат 1,4, тоже с реверсом, с быстрым сбросом и обрезиненной рукояткой. Материал изготовления инструмента в наборе хром-ванадий. Пассатижи 180 мм. Весь инструмент в наборе смазан маслом, поэтому он жирноват. При покупке сразу вытирайте, потому что он весь обработан. Клещи переставные 250 мм. Отверточная рукоятка. В данном наборе нет переходника под биты и нет бит под квадрат 1.4. Здесь ее можно использовать с головками маленькими под 1.4. Или если, если есть у вас дополнительный комплект бит с переходником, можно использовать данную рукоятку. Два кардана. Одна четвертая и одна вторая. На каждой единице инструмента надпись Hyundai. Карданы разборные, то есть скреплены не вставками металлическими, а штифтами. Вот такие. Так, удлинитель под одну четвертую 50 миллиметров. Удлинитель 250 миллиметров под одну вторую и 75 также под одну вторую. Удлинитель по 250 миллиметров вот с таким переходником. Можно использовать, будет Т-образный вороток с плавающей головкой. Также этот переходник можно использовать с 3 восьмых квадрат, квадрат и на одну вторую переход. С квадрата с 3 восьмых на 1 вторую. Э -э головки длинные. Здесь их немного длинных. Самая маленькая 6 мм. И самая большая. 13 миллиметров длинный головок здесь комплект небольшой далее две головки свечные на 16 21. и 21 по профилю. В наборах Hyundai идет профиль головки SuperLock называется. Это усовершенствованный профиль. Он работает как со слизанными гранями болтов, так и с обычными. То есть данная головка намного крепче. И не если кто уже поработал, работал данным профилем на шестиграны, навряд ли перейдет. То есть очень удобная. Самый маленький размер 4 миллиметра. И самая большая на 32. Так, переходник подбитый. Вот такой вот под одну вторую. Биты у нас в верхней крышке. Идут торкс. Есть шестигранные, крестовые, шестигранные крестовые и шлицевые. Подбираете нужную биту, вставляете в данный переходник. И можете использовать или с воротком или одевать трещотку. Также удлинитель. Есть биты, также длинные, под торкс. Здесь их 6 штук. Вот такие. Вот. Вставляешь. Инструмент хорошо сидит в гнездах, то есть не вываливается. Отвертки, отвертки в наборе 5 штук их, крестовые и шлицевые. Ключи комбинированные 8 штук, самый маленький на 6 миллиметров. Видите, Hyundai. С этой стороны хром И самый большой ключ на 19 мм. Очень хорошо полирован. То есть нет следов литья. Качественный инструмент. Так, по комплектации, вот еще у нас Т-образный вороток под квадрат 1.4 также присутствует. Так, кейс. Кейс пластиковый, запирание на пластиковые защелки. Ручка здесь у нас складывающаяся, обрезинена, также она. То есть ее можно отсюда вытягивать снимается полностью сейчас я кейс закрою кейс у нас не маленький то есть достаточно габаритный по качеству пластик жесткий практически не прогибается ну, а здесь вы видите логотип фенда вот я вам покажу поближе ручка слаживается Качественный инструмент видно сразу, когда ты только открываешь, даже по кейсу. Поэтому присмотритесь, и мы, как всегда, рекомендуем, если инструмент качественный. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.